И всем снова, здорово, ребята, с вами я, Ванек. И не забывайте, у меня скоро стрим будет, эм, трансляция, точнее, с Донатоми. Поэтому донаты я хочу, чтобы вы мне посылали. Кстати, реально, не забывайте, ваша подписка очень-очень-очень-очень много всего делает. Поэтому подпишись на канал, не нибудь не нибудь букой. а мы начинаем играть в Бэтмена Arkham Origins. Начинаем, продолжаем. The Complete Edition. Продолжаем. У меня, кстати, скоро... Ну, у меня... У меня 3 апреля будет стрим. Огроменный такой стрим по Бэтмену. Потом еще, может быть, я расскажу про дальнейшую судьбу этого канала. Что я дальше буду делать. А может, и не буду рассказывать вообще. Какой смысл, думаю я, рассказывать вам, если я потом это не буду делать. Собственно... Мы же с вами проходим его, Бэтмен Архемодженс. Я, я, честно говоря, в эту игрушку сам ни разу не играл, ну вы же меня знаете. Ага. Тут написано, что надо будет потом сделать. Я сам не знаю, ребят. Вы вы решаете тут, будет ли у нас стрим скоро или нет. 10 апреля будет ли стрим? Да, 10 апреля, будет ли стрим или нет? Вам решать? Не мне. Так, ну, спейс начать. Начинаем, так вот. Терма Блэгейт, 2 апреля, 21%. 21% игры пройдено вообще. Терревний блок Б, так. 20 и снизу. Так, я все время, вы знаете, ребят, я все время... На, на стримах провожу Лучидор, блин Давай, давай, давай, давай, давай, давай. ну же Все чё-то на ополчить, Вот потребовался множитель комбо Вот я больше никогда Такой комбо не увижу на самом-то деле Наверное, ребят А я видел реально Тут вроде Бэйн был Видел И вот это вот Бу. так табуляция новый уровень подняли у улучшения боевой так ударный детонатор эм, так нет вот я думал, вот это вот Е решающий комбо удар, Эр, специальный комбо стая. Так, ну ладно, этот, потом этот будем, потом шок перчатку будем качать, потом шок перчатку будем качать. И шок в перчатку будем качать, ребятки. У нас, короче, с вами много улучшений осталось. Фрут. Давай, Бэтмен. Чуть-чуть узнаю, что у вот я для тебя боюсь об заклад, у тебя уже мурашки не бегут от нетерпения. У меня-то уже бегут. Как? Мальчишки, который разворачивает сам большой. Это подарок. И что это за подарок? Ух! Лучидор Бэйна, что ли? Да, это Лучидор Бэйна, кстати. Лучи Бейна Бэйна это, ребята, это лучи Бейна. Бэйна. Это, это Бэйн, я знаю, что даже будет босс Бэйн с его лучи Дорами. Все, всех положил, короче, брюс. 15-кратная кому, блин. А тут Бен будет. Фрик-шоу. Фрик Низ, даун. Опусти его. Понимаю, понимаю, понимаю. У тебя будет шанс у нет, умереть, и ты не воспользуешься. А теперь, наверняка, жалеешь. Я убил кучу людей. Поставил город на Карелине. Разгромил полицию. А ведь еще Даже не начал разворачивать подарки. Заткнитесь, Ближе к делу. Ладно, ладно. Итак, посмотрим, что держит в руке наш друг Бэйн. Да, это же кардиометр. Как только Бэйн его перестегнет каждый удар э, его робка по маленького сердешка будет этот электрический стул, а когда он полностью зарядится, либо ты убиваешь Бэйна... нет, я его не убью, будешь будешь драться на смерть или умрешь сам. кто это должен быть ты, я или клоун? а кто это будет решать Решать тебе Твоим рукам Решать Углодай его стр страдаем Ты сейчас бы оплакивал Дома Дома Смерть своего слуги Сартоварщина Ты здесь Я так должен был пустить что ли? Это мой шанс. Бетмен, она все бьется и бьется. Ай блин, девушка, тень. Вот значит, как ты будешь сражен, Бетс? Ясно, ясно, ясно, ясно, ребята, короче, давайте в следующей серии мы с вами попробуем это так сейчас. Сохранение брак не с места, сам не с места господи Джим, когда будет разряд это 2000 ты не должен Джим, джим, джим, джим, садись рядом был пошпортим как две котлетки Есть! здесь 50 разряд, появился пульс Я тебя бью, а потом реанимирую и снова убью Да принчёт тебе смерть, покой, который ты знал в жизни Мне не нужен покой Я не могу временно остановить сердце Бэйна с помощью факультетчатка. Это мой шанс. Я здесь, Бэйна. Парабос, Бэйн, Вос! Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! А, так, Вэйн это наемный убийца, который, блин, за Бэтменом гоняется. Ой-ой, уже пощипывает. Ожидал всего большего. От тебя. Остановите Джокера, победите Бейна. Короче, это... Мы пройдем в следующий раз, ребят, пожалуйста. Я улучшил, увеличил себе комбу. я думал, тут... Джокер, хватит хари трындеть Джимом, он не тебя хотел. Ты сломан. Невозможно блокировать удар шоковыми перчатками, невозможно блокировать. Если бы еще Бен бы. Да Уже подчинывает. Доман. Ну ладно, короче, ребят, завтра будем проходить Бейна, побеждать босса Бейна. И давайте, короче, ребята, до скорой встречи. Увидимся в следующих эпизодах Бэтмен, Архем, Орджинс. Пока, пока, ребят. До следующих встреч. Потом будет стрим по Майнкрафту, наверное, потом будет еще почему-то, потом почему-то еще. Потом...